Всем привет, я Аня Сейли, сегодня я сменила обстановку, и как вы видите, я сейчас на улице, я первый раз в жизни снимаю на улице, и мне кажется, это очень круто, это намного приятнее, чем дома, мне кажется, и я надеюсь, вам понравится такая картинка, потому что мне очень сильно нравится, и да, сегодня мы с вами поговорим о такой серьезной теме, как депрессия. Как выйти из депрессии? Я расскажу такую мою историю, как у меня появилась депрессия, как долго она у меня длилась и как я вышла из депрессии. Моя депрессия длилась около полугода. Я считаю это очень много, потому что депрессия ⁇ это ужасная штука. Вышла из депрессии я буквально два месяца назад. Все это время я просто как будто не жила. Я могу рассказать, какие это чувства, когда у тебя депрессия. Какие это эмоции? В первую очередь, мне кажется, ты чувствуешь, как будто ты просто существуешь, ты не живешь, потому что у тебя нет никаких эмоций, тебя ничего вообще не радует. Вот-вот, вообще, серьезно. И даже если у тебя там день рождения, ну, такое чувство будет, как будто тебе, ну, честно говоря, наплевать, потому что ты не чувствуешь твоего дня рождения, и, в общем, просто нет никаких эмоций, ты всегда грустная, и тебе ничем не хочется заниматься, тебе плевать на все, абсолютно на все, все, что происходит с тобой. И это ужасно и страшно, потому что... Как много раз я старалась выйти из этого состояния, я реально миллион раз пробовала выйти с этого. Я и кричала на себя, ну, мысленно, и, ну, говорила матами, выйди уже из этого состояния. Я помню, у меня был такой блокнот, старый, мой предыдущий, и там я на себя говорила очень ужасные гадости, потому что я себе не нравилась, я не любила себя, и мне... Мне нравилось общаться с людьми, мне не нравилось вообще ничего мне не нравилось, не нравилась моя жизнь, как я живу. Я даже выглядела тогда как-то по-другому. А, Также я помню, как написала список того, что я хочу купить, то есть там, например, ну из таких, что реально нужно очень много денег вложить, ну там. Новый гардероб, какая-то новая аппаратура, например. Кое-что изменить в себе во внешности, на что нужно потратить тоже некоторые деньги. Я смотрела на этот глобальный, огромный список, и это очень сильно расстраивало меня, и у меня пропадало настроение, потому что я смотрела и думала, «О, Господи, как много всего нужно купить!» И также со списком того, что мне не нравится в себе. Там было столько много пунктов, что вот я смотрела и я думала, застрелиться ли мне или чуть позже. <с> Потому что реально мне так много чего в себе не нравилось, я так много чего хотела в себе изменить. В то же время у меня было очень мало плюсов, то есть то, что мне нравилось во мне. Да, и из-за этого... У меня всегда падало настроение, я всегда была грустная. А сейчас все изменилось. Я, я не делаю больше таких списков, но я знаю, что вот я то, то, то хочу купить, то изменить. И наоборот, как только я вычеркиваю из головы или из откуда, я не знаю, ну просто вот, когда я сделаю одну вещь, я просто счастлива становлюсь, потому что я знаю, что я уже одну вещь сделала, и это очень круто. И тогда только наоборот поднимается очень-очень сильное настроение. Я сейчас хочу прочитать вам мои мысли, которые были у меня во время депрессии. Вот то, что я сейчас прочитаю, это я писала, когда у меня была депрессия. Слушайте. Бывает, что ты полностью теряешь веру в себя и действительно перестаешь верить в свои силы. Бывает, опускаются руки и поглощают ужасные чувства, когда тебе хочется выкричиться и все твои мысли убивают тебя изнутри, тебе не нравится твоя жизнь, ты больше ничего не чувствуешь. То, что было важным, самым важным, теперь не значит для тебя ничего. Мечты, цели. Их больше нет. Ты перестаешь в них верить. Тебе очень грустно. Ты часто плачешь. Ты больше не любишь людей. Теперь ты не хочешь никого видеть. И потом это я написала, когда я уже вышла из депрессии почти. Жизнь состоит из миллионного количества разных картинок. Хороших и плохих. У каждого из нас есть свои картинки побед и поражений, счастливых моментов, белые, черные, белые, черные полосы. Но, может, стоит быть благодарным каждой, ведь падения часто помогают измениться и продвинуться дальше. А может быть, все то, что происходит с нами, это не просто так. Если когда-нибудь становится грустно, наверное, достаточно вспомнить все свои самые счастливые моменты жизни, вспомнить все свои маленькие и большие победы. И тогда Возможно, каждый из нас знает, что счастливый человек на Земле. Вот так вот. Да, это реально были мои мысли. Итак, а теперь давайте перейдем к светам. У меня есть пять самых важных, самых главных советов, которые помогли лично мне выйти из депрессии. И, возможно, вам тоже это поможет. Первое, с чего, так сказать, я начала выходить из этого состояния, я помню, домой приехал мой брат, старший брат, и он всегда снимает видео и фотографирует нас, когда мы вместе, потому что он раньше очень редко приезжал. И тут как-то так получилось, что мы пересмотрели все эти фотографии, все видео, но я их никогда не видела, я просто вот знаю, что он снимал, и тогда я сразу смотрела. То есть все, что происходило за два 3 года, и я посмотрела эти видео, фотографии, и мне так стало хорошо, я вспомнила все свои самые лучшие моменты из жизни, и это так осчастливило меня, потому что я поняла, что на самом деле я счастливый человек. Почему я сейчас в таком состоянии? Почему у меня депрессия? Я смотрела эти видео, фотографии, и я просто не могла, я знала, что нужно избавиться от этой, от этой депрессии. Поезд! Класс! Вот это круто! Блин! Я так и знала, я так хотела, чтобы он про проезжал, когда снимаю видео. Снимаю. Я просто понимаю, что сейчас все люди смотрели на меня. И я такая сижу здесь, снимаю видео. Это неловко. Так что вот первый совет. Посмотрите все лучшие фотографии с лучшими, счастливыми моментами вашей жизни, посмотрите видео. Возможно, это поможет вам понять, что вы живете очень круто. Добрый день. Добрый день. Второй, тоже очень важный пункт, это мотивация. У вас должно появиться что-то такое, что будет вас всегда мотивировать. Это может быть что угодно. У меня, например, это человек. Это человек, из-за которого я захотел меняться. И когда этот человек близкий, и ты хочешь поменяться ради него, то тогда ты просто можешь сделать все. Ты можешь измениться просто кардинально. И я думаю, вот это та самая очень сильная мотивация, потому что... Я знала, что я это делаю не просто для себя, а еще чтобы порадовать другого человека. И это круто на самом деле. И скорее всего это не, не просто я решила меняться ради того, чтобы порадовать этого человека. А я стала меняться, когда этот человек открыл мне глаза, когда он сказал все мои минусы, когда он рассказал, что во мне плохо, и что нужно менять и из-за этого у меня просто реально открылись глаза и я такая о май гад это ужасно и все вот я должна это сделать и все просто все до свидания депрессии я больше не хочу с тобой иметь дело поэтому я считаю что меняться ради близкого человека это это очень это это просто прекрасно и все вот я так считаю это лично мое мнение и так я думаю. Третий совет ⁇ это не ставить какие-то жесткие планы и цели, нереальные цели, которые вы осуществить просто в ближайшее время, просто не сможете. И просто когда вы ставите себе такие жесткие цели, вы думаете, что вы обязаны это сделать. Но на самом деле, возможно, это не то, к чему нужно стремиться. Или об этом просто не нужно зацикливаться. Просто знать, что вы этого хотите добиться. С этим путем у меня ассоции... ассоциируется Уилл Смит, как он говорит, что когда вы видите стену и видите, какая она большая, вам будет сложно сделать первый шаг, потому что вы будете думать, что это очень сложно сделать. Когда вы видите огромную стену, вы будете бояться сделать первый шаг. И вам просто нужно... Каждый день идеально класть по одному кирпичку. Вот что-то почитайте в интернете, в Буэл Смит, как он говорит про стену. Вот что-то такое вспоминаю, когда думаю об этом. Просто наслаждайтесь, наслаждайтесь каждым днем. Не думайте очень серьезно о будущем. Наслаждайтесь каждым успехом. Каждый день делайте что-то регулярное и подумайте кирпичку, и тогда... В скором времени вы построите целую стену, даже не заметите, как вы это сделали. И, конечно, четвертый пункт, я не могу не вставить сюда его. То, из чего начались все изменения во мне, это когда я купила свой ежедневник, когда я начала вести его, я поняла, что у меня все меняется, и что теперь я стала организованным человеком, и что вот у меня есть какие-то успехи, что вот я это покупаю новое, что вот это изменяется во мне, и это так осчастливило меня, и это прекрасно. Ведение ежедневника — это, конечно, просто, я думаю, очень важный пункт. Вот это мой ежедневник. И я думаю, не сколько важно вести ежедневник, сколько важно вести его очень красиво и все расписывать, просто чтобы вам это нравилось. Чтобы вам нравилось оформлять ежедневник, и тогда я думаю, что у вас все получится. То есть, вот, смотрите. Я каждую неделю как-то оформляю по-новому эти страницы. И меня это мотивирует, меня это вдохновляет на то, чтобы делать еще больше дел. И это круто, потому что ты реально стоёшь организованным человеком. В ведении ежедневника есть два плюса. Это то, что вы стаете организованным человеком, и второе, это то, что ежедневник может изменить вашу жизнь. Я просто не знала, с чего мне начать, и почему-то я сразу подумала, что нужно купить ежедневник. Я не знаю, почему я так решила. Потому что реальное ведение ежедневника очень сильно, очень сильно изменило мою жизнь. Я стала заниматься видеоблогингом. Ну, то есть, я их занималась раньше, но так, чтобы выпускать часто видео, я никогда не выпускала их. Просто я организовала свое время, и теперь я часто снимаю видео, это меня очень радует. Ну, это очень круто. Снимать видео, это прекрасно. Вообще, видеоблогинг это такая интересная вещь. Реально. Вот просто я обожаю снимать видео, и поэтому. Да, я начала вести ежедневник, я начала снимать видео, я начала опять фотографировать. И последний, самый-самый-самый-самый важный пункт, я думаю, это то, что каждый человек находит свой личный выход из депрессии. Потому что то, что сегодня я вам посоветовала, возможно, не сможет вам помочь. Я не знаю. Просто вы должны понимать, что вы должны стараться и пытаться, пытаться, пытаться. И если у вас сейчас депрессия, напишите, пожалуйста, как так получилось. Может, вам ничего тоже не нравится. Просто напишите, пожалуйста, в комментариях свою историю. Если у вас сейчас депрессия, и если у вас была депрессия, и вы избавились от депрессии, то тоже напишите, как у вас это получилось. Так вы сможете помочь и другим людям своими советами. Но вот слова, которые я всегда прокручивала в голове, когда у меня была депрессия, это то, что все пройдет, и это тоже пройдет. Есть притча, или как это называется, на эту тему. Просто напишите в интернете, все пройдет, и это тоже пройдет. И почитайте на эту тему, вы все поймете. И вот, да, я знала, что меня это пройдет, я всегда об этом думала. Так что, да, я надеюсь, вам было полезным это видео, потому что если бы я такое видео посмотрела, когда у меня была депрессия, то это просто меня спасло сразу, и у меня не, не было бы депрессии полгода. В общем, да, я надеюсь, вам было интересно смотреть это видео, надеюсь, что вам понравилось. Я очень сильно вас люблю, и всем...